Здравствуйте. Подведем итоги дня. Сегодня понедельник, 26 сентября. В студии Жаклина Леники. Мы выражаем соболезнования родным и близким жертв трагедии в Жевской школе номер 88. К этому часу известно о 17 погибших в в результате стрельбы, среди них 11 детей, ранения получили 22 ребенка и 2 взрослых. И в студии сегодня политолог, координатор проектов некоммерческой организации РЖФ, Алексей Ломов. Здравствуйте. Здравствуйте. И в студии сегодня директор Центра финансовой культуры, юрист Елена Феоктистова. Здравствуйте. Здравствуйте. И трагедия в Ижевске. Соболезнования родным и близко, близким жертв атаки выразили Владимир Путин, Михаил Мишустин, Александр Беглов и Александр Дрозденко. Слова поддержки сегодня прозвучали от спортсменов петербургского «Зенита» и «СКА». Утром мужчина устроил стрельбу в школе 88, уже всколечность стрелявшего установлена. Им оказался выпускник этого учебного заведения. По данным следствия, после атаки на школьников мужчина покончил жизнь самоубийством. И сообщается, что он состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Раненые 24 человека. Спецборт МЧС вылетел из Москвы для проведения эвакуации пострадавших, они доставлены в лечебное учреждение столицы. На месте происшествия весь день работали экстренные службы. Также в школе утром к школе утром прибыл и глава региона в Удмуртии объявлен траур. А в законодательном собрании Петербурга после трагедии задумались о пересмотре правил охраны учебных заведений. Тот коридор, который есть от забора школы до дверей школы, наверное, даже люди, которые туда заходят, они должны быть уже проконтролируемы. А это только в виде реального контроля, в том числе с металлоискателями, от полиции или от разгвардии на внешний контур именно школы. Поэтому Работы здесь предстоит много. Сейчас а, мы должны понимать, что оперативно мы должны э, менять и придумывать новые системы безопасности. Потому что, опять же, те охранники, которые есть сейчас в рамках договорных обязательств, этого не хватает. После нападения на школу в Ижеске возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Расследование по поручению Александра Бастрикина будет вести центральный аппарат Следственного комитета России. А, такие... Я вижу, да, я вижу, что тяжело держать слезы, поэтому выручайте нас сейчас. Женщины помолчат. А, что, правильно сказали, кто охраняет и как охраняет наших детей, и сколько еще должно быть трагедий, чтобы мы, отправляя своих детей в школы, могли быть уверены, что уж в школе с ними ничего плохого не произойдет? То, что мы видим, и мы говорили перед началом передачи с вами о том, что это не первая трагедия, которая происходит на территории учебных заведений. И мне представляется, что действительно соглашусь с Алексеем о том, что надо посмотреть и видоизменить систему охраны, во всех учебных заведениях, это касается не только школ, у нас есть садики, у нас есть высшие учебные заведения, надо пересмотреть и выработать определенный стандарт. Но мне кажется, проблема еще и в том, что э, все-таки, э, вот у меня много вопросов, почему человек, который составил на учете ПНД, обладал, например, оружием? Почему, переделанным. Почему, Но почему, пули боевые, правильно? Да. Почему, э, значит, если он признан опасным, почему его не, ну, как бы не э, осматривали, не делали каких-то выводов? Почему э, соседи, которые жили с ним, ну, например, не сообщили? Это же не просто спонтанно. утром проснулся, взял, переделал пистолет и пошел в школу. Я думаю, что были какие-то вещи, на которые бы имело бы смысл обратить внимание. Отсюда надо посмотреть и сделать выводы, например, такие, что мы очень далеко, мы не смотрим на соседей, мы не ну, смотрим, что а происходит вы лично, лично происходит смотрите вокруг. на соседей? Вы наблюдаете за соседями? Ну, я если знаю. Нет я знаю криков, я... Если нет криков, если нет какого-то, простите, мордобоя, мы разве знаем, что происходит у нас? Да, и с юридической точки зрения здесь можно добавить о том, что, к сожалению, система так не работает, что вот человек, если состоит на учете в психоневрологическом диспансере, это не каждый болен и не каждый опасен. Он просто состоит на учете. И, к сожалению, действительно, вот этот момент переломный, ну, уже все психиатры всегда говорят о том, что межсезонье – это время опасное для uh -huh. людей. А даже знакомые вот, люди, которые работают в соответствующих учреждениях, они даже говорят, апрель пережил если человек с определенными особенностями, так скажем, он тогда дальше тоже проживет. И дальше там типа сентябрь-октябрь должен пережить. То есть у людей действительно идет определенное поднятие и изменение состояния. И вот здесь вот... Как-то, понимаете, прям соседи следить, не знаю, как будто бы это может быть уже вывернуто в другую сторону, мы можем уже друг друга начать бояться. Слушайте, но ну, мне кажется, что значительно лучше, так сказать, перебояться, чем получить вот то, что мы получили Тут, наверное, сегодня. Заплашусь. Вы знаете, лучше лишний раз будет произведена Перебилить. проверка. Uh, и, я вообще очень часто и, и говорю об этом, uh, значит, по поводу uh, психологической помощи, uh -huh. именно психиатрии как таковой. К сожалению, мы разрушили весь институт психиатрии, там, который работал во времена Советского Союза. Это факты, его признают все. То есть с этим надо что-то делать. Надо менять законодательство на федеральном уровне, надо, а менять, раньше как было. надо менять подходы. Вы, вы знаете о том, что сейчас э, положить, нельзя, положить нельзя, человека в больницу нельзя, составляет огромная проблема. У меня, вот, например, э, где живет моя мама, сосед э, захламляет балкон. Ну, Ох, ну, это вообще да, история, Значит, Человек реально признан да, больным. Да. Он постоянно захламляет этот балкон спасибо службам, а они его там, периодически раз в год чистят, но там может произойти пожар, это может составить угрозу всему дому. Человек не могут отправить в больницу, ну вот просто физически не могут. Может быть, надо посмотреть вот на это потом, о чем я еще хотел сказать, что... Я прошу прощения, мы сейчас директора школы, давайте подключим да. для того, чтобы понять, как изнутри... Мы мамы, мы знаем, как это на самом mm. деле происходит, когда есть калитки, есть металлоискатели, сидят охранники. Но по большому счету во многие школы можно зайти вот так. Охраннику можно. сказал, я мама... Ты сидишь тут. И так происходит, к сожалению, в школах. Что уж говорить, когда приходят в школы с оружием люди. И сейчас на прямой связи со студией член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге, директор лицея 369 Константин Тхостов. Здравствуйте, Константин Эдуардович. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Недобрый, к сожалению, вечер. Да. Очередной недобрый вечер. Да. Слишком часто такое происходит. Где проблема? Как директор школы здесь, Ох, вы в чем видите? Проблемы? Проблем? Да здесь не как директор школы. Здесь как человек, наверное, и хорошо, вот приятно, что уже Алексей Николаевич озвучил, то, что мы обсуждали с вами после казанской трагедии и после трагедии в Крыму. Здесь дело не в психиатрии и не в каких-то отклонениях. Здесь корень зла лежит, ну, наверное, в нашем попустительстве. И мы считаем, что где-то если случилось, то у нас не произойдет. Вот очередная трагедия Ижевска. Опять мы видим, да, человек вооруженный, да тут еще более того, состоявший на учете в психоневрологическом диспансере, приходит в школу и сначала расстреливает охранника. И здесь вопрос к тому, что как бы мы ни хотели усилить охрану, в любом случае против человека с оружием любой охранник бессилен. Абсолютно правильно сказал Алексей Николаевич то, что мы обсуждаем уже два года нужно ограничить доступ не в школы, детские сады, а на территории социально значимых объектов. И эта охрана должна встречать на улице до того момента, когда преступник или злоумышленник попадает на территорию. На территорию да. это прямая угроза. Да, но дело в том, что у нас школы разные. Есть школы с площадкой, с калитками, с заборами. Есть школы, которые выходят прямо на проезжую часть, например. Как здесь mm -hmm, тогда быть? Совершенно верно. А Про тротуар, тротуар дверь и, и все. Вот здесь вопрос к министру внутренних дел, который все-таки должен сопоставить все реформы и всю цифровизацию да, современной полиции и человеческий фактор. Потому что, то есть, ну вот опять же, мы будем давайте либо честны, либо мы до следующей трагедии будем с вами доходить. Все-таки никто не отменял патрульно-постовую службу которая еще на подступах к любому социально значимому объекту дает оценку опасности или безопасности того или иного субъекта нашего общества. И если у нас человек в полоклаве, да, в атрибутике со свастикой, идет по улице, что-то мне подсказывает, что у этого человека, с этим человеком небезопасно встречаться, даже ну, вот, в условиях уличной инфраструктуры. И кто, как не сотрудник патрульно-постовой службы, может вовремя обезвредить подобного негодяя. Поэтому здесь камеры камерами, но вспомним Казань. Но тут опять-таки, подождите, но тут опять-таки по поводу сотрудников патрульно-постовой службы одновременно с этим говорят, что есть нехватка сотрудников. Так вопрос к кому? К той структуре, где эта нехватка существует? Опять же, мы можем принять на нехватку учителей, но вы видите, насколько государство создает условия ровно для того, чтобы и министр просвещения, да и региональные структуры, и э, правительство каждого региона создают все условия для того, чтобы учителя шли в профессию. И нехватки учителей нет. Если министерство внутренних дел заинтересовано в том, чтобы не было нехватки э, кадров, ну значит будут совершенствовать... Систему подготовки их и вовлечения в нужные подразделения. Ну хорошо, а если говорить, давайте так, в реальность мы сейчас окунемся с вами. Вот сейчас что можно сделать? Помимо того, что вот Елена, например, в студии говорила, она сегодня не смогла в школу попасть, потому что э, закрыли в итоге двери. Понятно, по какой причине. Это всегда происходит трагедия, тут же на неделю двери закрываются, никого не пускают, якобы а рамки работают. А через неделю все опять приходит, на круги своя, и все то же самое. И также охранники некоторые, не все, безусловно, есть, простите, но едят бутерброды. А как ну, тогда, же, как тогда, вот реально, вот вы как директор школы, что реально можно сделать? Ну, давайте так, mm -hmm. если школа будет заниматься обеспечением безопасности, то кто же будет детей учить? Mm -hmm. Вот вопрос. То есть, мы немного ли ты функций ты. перекладываем на школу? Здесь еще раз, о, о, Каждый должен заниматься своим делом и делать это профессионально. Учитель учить, человек, отвечающий за безопасность, обеспечивать безопасность. А почему в у нас в случае, школах дог... Охранники, который... да. Охранники, это, я, прошу прощения, это я сейчас никакую злость на вас вовсе не выливаю. Я тоже я пытаюсь понять, как и чем мы можем быть полезны. Почему тогда договор заключается с... Пенсионерами-охранниками, которые просто досиживают на своих местах. Чудесные, ну, прекраснейшие не... мужч... В основном почему тогда не охраняют школы профессионально. Тем не менее же, есть такой пункт в некоторых квитанциях, как оплата охраны, и мы родители платим. Нет, за это. государство платит. Так, за... да, расскажите о том. Да? безопасности угу. и договор, который осуществляется на конкурсной основе. Собственно, выигрывает не отдельный а охранник, а да, охранное предприятие, которое обеспечивает физическую охрану в образовательных организациях. Это договор. Была идея после казанской трагедии, собственно, ввести в качестве обязательного пункта, это принадлежность к Росгвардии. Но понимаете, в чем дело? Опять повторюсь, каждый должен заниматься своим делом. И охрана окружающего порядка, все-таки это удел не только структур образования, да, внутри образования, мы все ходим с вами по улицам. Представляете себе, человек психически ненормальный, с оружием шел по улице, он же был опасен, для мамы с ребенком, которая в это время находилась на улице, для любого прохожего, который находился на улице, что ему могло взбриндить в голову, если бы он начал стрельбу просто в центре Ижевска. Но могло такое произойти? Могло. У меня вопрос к врачам которые дали ему заключение, что может свободно гулять по улицам. Вот он прошелся по улицам, да еще и вооруженный. Откуда оружие у психически нездорового человека? Значит, у нас все-таки не все в порядке с тем, что называется, организацией процесса. Мы можем а, обложить школы, детские сады, поликлиники вот двойным кольцом безопасности. Поверьте мне, пока у нас подобные уроды будут гулять по улице безнаказанно, мы не сможем вместе детей защитить, ни свою нормальную жизнь. Здесь вопрос глубинный, и его надо решать. Неоднократно задавался вопрос, что после Казани, что Ижевск. Господа, откуда оружие? И там, не соверш... там был подросток. Тут, видимо, э, ну уже взрослый человек, но психически ненормальный. У них же по закону ограничения, mm -hmm, да. ну не могут well, они видимо... идти, их приобрести на эти вопросы. Еще Откуда? будут ответы следствием данные какие-то. А будут... Посмо... Мы посмотрим. Знаете, тут но уже после да. Казани были ответы. Я уже не помню, вот, Мне хочется, чтобы вот после Казани разумеется? и Ижевска были ответы, потому что опять, под прицелом находится самое дорогое, что есть у государства, дети да. в школе. Учителя вынуждены закрывать с собой детей, но все-таки давайте учитель будет да. учить, а нас будет защищать тот, кто представлен это делать по долгу своей службы. Спасибо. Спасибо за ваши ответы, за ваше мнение. Константин Хостов, член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге, директор лицея 369, был у нас на прямой связи. И весь вечер петербуржцы несут цветы игрушки, свечи Петропавловской крепости, чтобы почтить память погибших в Ижевской школе. Петербургская молодежь организовала стихийный мемориал. Почему именно там? Дело в том, что шпили Петропавловского собора был изготовлен на Водкинском заводе в Удмуртии. Ну а сейчас мы с вами уходим на рекламу и обсудим уже городскую повестку. Так что итоги дня подводим сегодня в понедельник. Подводим итоги дня. В этой части выпуска обсудим многострадальный комплекс «Щегловская усадьба». Красивое название, шикарные фото будущего жилья и обещания. Также вновь обсудим закон о реновации, тем более появились новые детали. И еще сегодня в нашей повестке это работа молодежного парламента Петербурга. Семь лет ожидания и снова голодовка. Обманутые дольщики жилого комплекса «Щегловская усадьба» вновь идут на крайние меры и вынуждены объявить голодовку. И она уже далеко не первая. Люди встали от обещаний. Жилья как не было, так и нет. История растянулась на много лет. Застройщик Щегловской усадьбы обанкротился в 2019 а руководители сейчас фигуранты уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Достраивать дома в 2020 году взялся областной фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства. Для работ были выделены средства и был найден новый подрядчик. Однако деятельностью фонда заинтересовался Следственный комитет. Была обнаружена растраты и заведено уголовное дело по статье «Халатность». А дольчики так и ждут свое жилье и вновь вынуждены объявить голодовку. И сейчас узнаем еще подробности. На связи с нами Марина Зейкан, дольщик щегловской усадьбы. Здравствуйте, здравствуйте, Марина. Слышите? Да, добрый вечер. Да, здравствуйте. Не одна. Вы сегодня подготовились? Да. На какой стадии, во-первых, голодовка? Мы объявлено? начали в прошлый четверг. Прошлый четверг. Как самочувствие? Держимся. Держимся. Но это как-то помогает вообще? Это уже не первая голодовка. Уже были обещания, уже э, и застройщик находи находился. Что сейчас? В каком состоянии дома? И что будете делать дальше? Сейчас у нас э, третья юбилейная голодовка. Э, коротко хотелось бы рассказать, да, что... В Прошлый понедельник, 19 сентября, у нас была встреча в ГАЗ на, э, с представителем фонда. Пришли мы туда с известными проблемами. А, нам было сказано, что будет увеличение рабочих до 112 человек. Рабочим оплатят их труд, и стройка пойдет большими темпами. Но, к сожалению, этого не произошло. А, дольщиками и инициативной группой было принято решение, что мы начинаем голодовку в минувший четверг 22 сентября был плановый визит на строй по инициативной группой подрядчиком и представителями фонда на этой встрече был подписан протокол выездного совещания этот документ подписали фонд и инициативная группа но к сожалению подрядчик о по тех настрой не подписал данный документ а прислал лист разногласий на 4 страницы в данный момент мы хотели бы поблагодарить фонд в лице Маргуна Александра Николаевича за плодотворное взаимодействие. И мы очень надеемся на разрешение этой ситуации в положительном ключе. Также мы надеемся на Следственный комитет и правительство Ленобласти, что они подключатся к этому вопросу. Но информируем, что, к сожалению, до подписания наших с фондом требований отсюда мы не уедем, продолжим голодовку. И в ближайшую среду собираемся посетить самостоятельно следственный комитет. А силы буд, буд, будут у вас к среде? Уже, получается, неделя как голодовка объявлена Надеюсь. будет к среде практически. Будут? Найдутся. Найдутся. Сколько человек сейчас голодает? Смотрите, на месте у нас 3-4 человека всегда в кемпере. голодают. у нас еще июля Мы ее дома отправили. Надеюсь, тут немного. Вот. Но вообще, у нас 250 с чем-то человек, которые готовы нас поддержать. Uh -huh. Приезжают люди к Попадают, вопросы задают. А Там вот все. с момента объявления да. вашей голодовки, да. да, с момента объявления вашей голодовки, какие еще были подвижки в этом деле? Ну, с нами на связи фонд, э, в Техностое с нами перестал общаться, а с нами на, на связи фонд, что вот-вот подпишем, вот, ну, то есть, ну, похоже, что нужно еще кому-то подключиться, чтобы э, подрядчик зашевелился, что еще, ну, нужно разобраться в этом, А план «Б» какой, какой у вас? Обещания а, же уже план, звучали. Дальше что будет? А, но в в, ну, в домах жить пока нельзя точно. А, план, ну, оставаться на месте мы, мы готовы, мы не в первый раз. -то. Вы знаете, мы будем последовательно. да? То есть Сейчас мы не можем заняться долгосрочным планированием. А, то есть Мы действуем по ситуации. Mm -hmm. А события развиваются стремительно. И меняются они ежедневно. Из того, что мы сейчас здесь, есть весомый плюс. То есть подрядчик работает только когда застройка идет пристальный контроль. Когда нас здесь нет, все идет очень медленно, либо не идет вообще. Понятно. Сейчас застройку вагончика видно. Понятно. Спасибо. Марина Зейкан, дольщик ЖК Щегловская усадьба, была у нас и не одна. Она была на прямой связи со студией. Конечно, желаем силы и удачи. А по телефону у нас сейчас... Встык Алексей Пасько, заместитель председателя Комитета Государственного строительного надзора и Государственной экспертизы Ленинградской области. Здравствуйте. здравствуйте, Алексей Константин, Добрый слышите? Вечер, да, всем. вы слышали. Да, да, вы слышали претензии. Пожалуйста, да, подбивайте, парируйте. А, ну, смотрите, в отношении претензий а, можно здесь сказать, что на прошлой неделе мы провели а, несколько мероприятий, в том числе совместно с дольщиками. Мы провели два выездных на объекте, провели встречу у нас в комитете госпронадзоры Ленинградской области. Также отдельно от дольщиков проводилось совещание с подрядчиком и с экспертизой. Мы наметили там план работы. А, а, какой, а какой, что, какие были моменты, пункты? Это для чего была встреча? По а, существу? С экспертизой? Угу. С государственной экспертизой и с подрядчиком мы встречались э, в стенах правительства, обсуждали возможности финансирования объекта на пр прошлый месяц э, руководством фонда. Э, часть денежных средств была уже отправлена. Э, подрядчику необходимо завершить экспертизу э, проектной документации, которую он э, принял решение корректировать, чтобы получить средства за выполненные работы. Ну и мы рассчитываем, что он это оперативно сделает и в ближайшее время мы все-таки закончим эту стройку. И также провели два выездных мероприятия с дольщиками, чтобы показать э, ситуацию на объекте. Ну и как вы слышали, дольщики подтверждают, что с руководством фонда и с руководством подрядчиков э, был составлен протокол и также намечен план мероприятий по устранению замечаний, которые... У дольщиков есть к стройке. А вы присутствовали тоже да, на выездной встрече? На, на последнем проводилось совещание выездное с дольщиками, именно руководством фонда, с руководством подрядчика. Угу. Я лично не присутствовал, но ситуацию владею. Угу. А что известно сейчас о качестве домов? Все-таки 7 лет они стоят, соответственно, не топились, наверное, скорее всего. И есть фотографии, где затопленные подвалы были как это все дальше будет влиять? Ну, любой долгострой это всегда большая проблема, и в принципе задача при завершении строительства эти проблемы. Ну, смотрите, завершение а... строительства, да, а качество я пытаюсь понять. Я не специалист, конечно, но понимаю, если стоит долгострой и а, он не законсервирован, он не отапливается, а, внутри может происходить все что угодно. И Для этого проводится обследование объекта, э, выполняются проектные работы, которые учитывают э, э, все все всех конструкций, выявляют необходимые замены конструкций э, и ну, вырабатываются проектные решения, которые под... впоследствии подрядчик должен э, воплотить уже в жизнь. Так, а по подрядчик... В любом случае, к вводу в эксплуатацию объект должен быть абсолютно пригоден, безопасен а, и отвечать всем требованиям качества. А это будут какие-то дополнительные проверки с учетом вот этих всех обстоятельств, утяговчающих, скажем так. Сырости ну, на текущий так, момент у нас э, уже проектная документация разработана, угу. и подрядчику надо только реализовать ее. А задача сейчас самое главное, все-таки, у подрядчика какая? Помимо того, чтобы. Реализовать. Сейчас его задача завершить экспертизу проектной документации, потому что было принято решение о проведении повторной экспертизы. И основная задача – это оплатить работы своим субподрядным организациям, чтобы усилить количество людей и вообще, в принципе, темпы строительства. Uh -huh. А экспертиза что должна выявить? Экспертиза должна провести оценку всей проектной документации. Так. В том числе и сметные, чтобы определить стоимость. Uh -huh. То есть это все-таки документов касается. Я пытаюсь да, понять, что с... будет с коробкой, то есть с жильем, зрения, что будет... Что... Uh -huh. Завершение работы именно по физике. Там есть еще определенные виды работ, которые не завершены. Не завершена отделка, не завершены там, на третьем корпусе еще кровельные работы. Часть работ, там, небольшой объем по фасадам остался. Основной объем, объем работ, который не выполнен, это присоединение объекта к инженерным системам и благоустройство. А о каких сроках теперь идет на, речь тогда? На текущий Синальная момент точка. это уже высокая степень готовности, и мы рассчитываем, что до конца года все-таки подрядчик осилит весь объем и получит разрешение на ввод. До конца года этого вы имеете в виду? Конечно, конечно, там ну... высокая степень готовности домов. Ну, я думаю, что по видеокартинке там должно быть видно. Ну, по картинке, вы знаете, там высокая степень действительно готовности снаружи кажется, а есть еще картинки внутри, что происходит. И поэтому, конечно, хочется понять, что же. Но вы в эфире произнесли а, сроки окончания, правильно? Конец этого года. Да, да, абсолютно. Именно такие сроки мы ставим для себя, для подрядчика и рассчитываем, что все-таки справится с ними. Потому что вы же понимаете, что люди столько не могут голодать. Ну, людям озвучили ровно эти сроки и озвучивали ранее, поэтому мы именно к ним стремимся. Хорошо, спасибо большое, что так детально ответили на все вопросы. Мы будем следить, безусловно, за развитием этой ситуации, неприятной ситуации. Людей жаль в этой, конечно, сложившейся обстоятельства семь лет долгострой. Алексей Пасько, заместитель председателя комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области, был у нас на прямой связи. Мне хотелось бы оказаться, конечно, на Минсенсе Дольщиков. Это какой-то действительно многострадальный дом, столько этапов, уголовные дела. Ну, конечно. Обещание. Еще плюс, каждый да. раз им уже рассказывают о том, что вот-вот будет вот, а документы сразу же на экспертизу попадают. То есть экспертиза документов еще не заканчивается. А что еще это проблема. означает для дольщиков? С, ну, с юридической, юридической, то, да. ну, с юридической точки зрения, для дольщика, как для физического лица, это время. Ну, то есть человек опять увеличивает сроки ожидания и получения своего объекта недвижимости. Угу. То есть изначально, когда документация разработана была, и все, она была принята, утверждена, далее разрешение на возведение многоквартирных домов, а дальше уже работает подрядчик, который возводит эти дома. И вот приходит новый подрядчик, и он говорит, а что-то не так с документацией, давайте экспертизу будем проводить. И вот он начинает анализировать эти документы, смотреть их, оценивать, а правильно, неправильно было сделано, а что и как. И это может затягиваться действительно на годы. Вот то, что сейчас происходит в том числе. То есть не только нет, то есть там же получается стечение обстоятельств, которое мешает получить людям объекты недвижимости. А это, это... случается? такая это какая-то умышленная <как> нет, я история. не думаю что, что это, это конечно такое? прям все делают это умышленно mm -hmm. конечно это делается в том числе с точки зрения безопасности и людей потому что экспертиза документов она необходима если там были какие-то нарушения при возведении объектов то есть хочу <как> могут... не беспокоить что с домами что-то не так просело, еще что-то может случиться как раз mm -hmm. это документация mm -hmm. для этого и делается чтобы мы не беспокоили что mm -hmm. это, или ну там тут понимаете mm -hmm. тут нужно как бы разделять есть mm -hmm. документация экспертизы. Вот именно по готовых объектов как они будут. То есть именно будут смотреть, как оно все строится, как оно все нарисовано, так скажем. А есть экспертиза готового объекта. Это действительно нужно ходить, брать замеры, смотреть, нет ли плесени, а что там с фундаментом. Это уже другое. А да. если выявится, тогда нужно будет опять? менять условия вот той самой строительной документации. а Почему? Конечно, потому что объекты пострадали, и нужно как-то укреплять их и изменять их. Угу. Слушайте, это я, да, я сейчас хочу, чтобы нас не послушали и не побежали быстрее проводить такую экспертизу. На самом деле все просто, uh -huh. значит, давайте вспомним историю этого дома, да. Uh -huh. Люди, которые строили их, на сегодняшний день действительно находятся под уголовным делом. Я не знаю, находится ли он по домашним арестам, либо находится в тюрьме, это неважно. Но факт в том, что уголовное дело ведется, и, собственно говоря, так. Далее правительство Ленинградской области через фонд дольщиков, я подчеркиваю, потратив на самом деле деньги налогоплательщиков, жителей Ленинградской области на это, попыталась помочь вот непосредственным дольщикам и достроить их дома. Угу. На сегодняшний день то, что мы видим, там порядком 95% конечный дом. Я помню, как это выглядело, когда только вот, собственно говоря, все события происходили. То есть можно констатировать, что дом строится, угу. и Семь лет, какая разница? На самом деле много примеров, что в целом. Какая я я вам сейчас объясню, это, это? это могло закончиться по-другому, вот, чтобы мы тоже это понимали. Есть Люди, много примеров. Люди, которые покупали там квартиры, Секунду. некоторых уже нет в живых. Секунду, я сейчас я, вот, я угу. просто да -да -да. ну как бы пытаюсь э, так сказать сказать Женскую следующее. Женская в нужное да. русло. Да. Хорошо. Да, значит понятно, что это долго. Понятно вообще это плохо быть мошенниками, да? Это неправильно. Но давайте исходить из следующего. Есть случаи, когда вот пришел мошенник, вот, например, там сегодня по турпутевкам была история, собрала угу. девочка деньги, и до свидания, денег нет. И когда они их получат, тоже не очень понятно. То же самое было, кстати, и очень часто с домами, которые, на которые собирали деньги, но потом ни через 7 лет, ни через 10, ни денег, ни человека. Ну, здесь бы я с вами все это. Но в данном случае я на что хочу сказать акцент? Значит, когда стали достраивать эти дома, была необходима экспертиза. Почему? Потому что надо было понять, а сколько стоит достоить эти дома. И, насколько я понял, повторная экспертиза как раз про это. Uh -huh. То есть подрядчик, который занимается строительством, говорит, ребят, мне не хватает, что-то поднялось в цене, да, ну, 7 лет, ну, uh -huh. понятно, что цены изменились. Значит, а денег, собственно говоря, только вот из фонда можно получить. Фонд говорит, конечно, хорошо, мы понимаем. Дай-ка нам, пожалуйста, сколько у тебя сейчас получается на достройках. И, Понятно, собственно, да. я так понял, что экспертиза именно про это. Понятно. Возможно, да, про это, но тем не менее вопрос остается э, вопросом. А мне и, и, вот это все и, кстати, как, я, на месте дочеков непонятно. Я, я прошу прощения. Да, я, кстати, хотела отметить, что вице-губернатор по строительству угу. там присутствовал. Вот я видел его, а, значит, в Барановской Ленинградской области. И он тоже заявлял в эфире о том, что достроен будет этот объект к декабрю, к концу этого года. Ну... Декабрь. Будем надеяться, что они встретят новоселье. Так, я очень э, обращаюсь Хорошо, к дольщикам. Да. Прошу не голодать это Хорошо, плохо. Да, надо беречь здоровье, а мы да. должны уходить на рекламу. Потом третья часть программы. Вновь о реновации. Точнее, из городской повестки эта тема не выходит. Комиссия по градостроительству, земельным и имущественным вопросам законодательном собрания Петербурга поддержала законопроект о приостановке поправок в закон о комплексном развитии территории. Речь идет о законе о реновации, который предполагал комплексную застройку кварталов, где сейчас стоят панельные дома 50-70-х х и годов. Документ был принят депутатами в сжатые сроки перед уходом на летние каникулы. Предложение приостанавливает действие второй статьи закона о комплексном развитии территории, в которой как раз перечислены все основные вопросы, которые очень волнуют граждан. И это касается и переезда в другой район, и компенсации на переезд, и выкупной стоимости. То есть весь комплекс вопросов, который находится во второй статье этого закона, он сейчас приостанавливается до 1 будет приостановлен до 1 января 2024 года после решения законодательного собрания. И депутат Законодательного собрания добавил, что предположительная дата рассмотрения закона назначена на 5 октября, что уже скоро. Закон о реновации? Так, почему такая реакция? Тут, понимаете, однозначно, как юрист, я однозначно не могу вам ничего сказать просто-напросто. Жаль. Что, да, да, да, потому что каждый раз новые события, которые вносятся, соответственно, вносят изменения и в понимание для людей. То есть люди, понятно, нуждаются в улучшении там, жилищных условий каких-то и так далее. И вот эти вот условия, связанные с тем, что понятно человеку, у который Одно... тут еще нужно разделять. Есть люди, которые в социальном найме жилье получают. Это одна история. А есть люди, которые купили когда-то в собственности это жилье. То есть приватизирована была квартира или же была приобретена у кого-то. И здесь, конечно, возникает вопрос. То есть человек вложился и в ремонт, и в улучшение жилищных условий и так далее. И вот дом подлежит реновации. И человеку предлагают переехать куда-то. И возникают много нюансов, связанных именно с тем, что а расходы, о а район, о а площадь и, и так как далее. Как раз об этом будет да, идти да. речь в поправках, возможно, нет? Мне для кажется, этого мне, уже мне, мне кажется что здесь что вообще это? логичные все действия. Вот смотрите, давайте вспомним. Логичные? Uh, давайте вспомним uh -huh. хронологию событий. Uh, законодательное собрание принимает закон перед уходом в отпуск. Правильно? В течение лета происходят всякого разного рода uh, мероприятия, как-то встречи, разъяснения, какие-то митинги несогласованные, ну давайте уж вещи своими именами называть, значит и так далее и тому подобное. Значит далее, представитель законодательного собрания Александр Николаевич Беецкий объявляет о создании общественного штаба, в который, если мы посмотрим, кто попал, значит от общественников попали, ну... Собственно, те люди, которые достаточно активную Громко, позицию да, занимают. Заявляли, да. Да, то есть, понимаем, мы имеем на сегодняшний день штаб так. из 99 людей, которые готовы работать над тем, что хотят получить жители города. Тоже логично. Угу. Штаб создан, он есть. Угу. Далее губернатор приостанавливает действия до 2024 года то есть, вносится изменения непосредственно при остановлении действия данного закона. То есть до 2024 -го года? До 1 -го января 24 -го года, согласно э, предложению, mm -hmm. насколько я понимаю, то, что сегодня утвердили на комиссии, значит, действие закона будет в части вот, второй э, статьи, про которую сказал э, значит, э, депутат Гарниц, э, значит, будет действовать с 1 января 2024 -го года. Ну, много времени. Для того, чтобы все-таки все эти вопросы, которые обсуждались летом, да, все вопросы, которые как бы необходимо довнести или как-то видоизменить закон, можно за это время внести с помощью общественного штаба и э, если посмотреть состав там практически э, если мне память не изменяет 25 э, или 13 депутатов одномандатных там что-то около 30 человек э, депутатов законодательного собрания там есть э, значит, депутаты Государственной Думы это э, боярский и валуев там есть э, юристы там есть юристы там там, да? там есть общественники достаточно да. большая, значит, составляющая. А, и, соответственно, вот этот орган, он, может быть, может выработать то, что примут депутаты. То есть, правильно ли я понимаю, что до 1 января 2024 -го года ничего на территориях происходить не будет? Все сейчас будет происходить в обсуждениях, в кабинетах, так или нет? Или а что-то все-таки... Вот я таки... бы так однозначно не сказал. Вот честно. Я бы сказал я бы тоже так не сказал однозначно, потому что все-таки, ну, ну, давайте так. Это, есть, это, да? это, это, это будет принято 5 октября угу. значит, на законодательном собрании. Это будет некий лаг по времени, в рамках которого можно сделать. Если общественный штаб договорится и сделает, и поймет, что надо видоизменить, и это, эти поправки, например, в текст будут внесены там, в период, там, я не знаю, там, до февраля 2023 -го года, то если всех будет устраивать закон, то, значит, можно будет вернуть, чтобы он вступил в силу с 1 января, а все равно с 23 -го года, кстати, получится, в любом случае, финансовый год, поэтому... Ага, то есть, да. а почему тогда 24-й нам? 24 Останавливает жизнь, понимаете, почему? только ну, конкретную статью, вот это как раз меня и смущает, да. как юрист, потому что получается, что в целом закон действует, работа будет вестись, как она ведется, мы однозначно не можем сказать, не можем понимать, пока на сегодняшний момент эта практика нам покажет, угу. и вот приостанавливается именно на целый год. ну Не будем уже считать тут оставшиеся месяцы до конца. Э, даже больше. Ну, на, и только в январе. Как в как других темах, здесь больше пока вопросов, вопросов, чем ответов. Спасибо большое. Так быстро мы с вами подвели итоги дня. В студии был Алексей Ломов, политолог, координатор проектов некоммерческой организации «Ржевка». И в студии была сегодня Елена Феоктистова, директор Центра финансовой культуры «Юрист». Это были итоги дня. Понедельник